Как, девочки, ребятишки, с вами я а это у нас э, приключения, вроде как, восьмая серия. Так, ну короче, не важно какая серия, главное, что приключения природные воды. Да. Я уже подготовился. Э, у меня тут.. Блин. Так, вот это нам надо, по Секунду, что нам? Верстак. Ну и земля. Тут посидел и еще сделал вот такую вот комнатку, чтобы тут кристаллы хранить. Потому что сверху как-то вверх вниз спускаться не очень. Э, а что тут у нас случается? Там. А мне она надо. м Ну, далеко, короче. Да. Э, мне надо вот это. Для вот этого нам надо что? 30 воды. 10 и 10 такого. Так. Э, 30. Вот, и, а, ну из земли нам указывает. Оказывается, не надо. И, и, и сверстак Так. И все. У меня теперь есть горшочек не Исчекающий. Вопрос только, зачем она? Ну, я ее скрафтил там. Да? Сейчас я порачитаю быстренько, можете поставить пока что на паузу. Короче, это какой-то генератор воды, он нам не сильно надо. Но мне надо теория алхимии второго уровня. Вот, и вот это. Ну, знаете, тут у меня за кристалл немножко проблема. Смотрите, в чем прикол. Вот мне не нужны вот эти вот кирпичи, представим, да? А даже я просто беру кварт целый осколок, вот, и просто вот так вот, Удобно, круто, весело, прикольно. Ой. Я могу себе взять просто кварц и так поделать. Ну, короче, я тут поделал, поделал. И вот, что у меня получилось. Второй уровень. Завершить. И что это такое? Эм... А мне оно надо? Ну, получается, это мы сделали. Это мы сделали. Осталось вот это. Но для этого надо очень много кристаллов, которых мне меня нет. Мне надо... Эээ... 5 магии. Подождите-ка, мне надо орда. Есть у меня это или нет. Вот, да, есть. Теперь мне надо... Вот это. Далее. 10 вроде как. Да, 10 и 20. 10 и... 20 стекла. Много, конечно. Ну... Так надо. Та-дам! И теперь я могу взять эти осколочки, которые у меня здесь, и просто по вот так вот потыкать, и все. Э -э ну да, я потыкал, и теперь у меня есть много еще каких-то, наверное, кристаллов. Или нет? Ну нет, так нет. Эм. Что, что, что, что, что я сделал? И получается все. Что... Мне тречут... Мистический камень. Каменный стол... ⁇ -мо ⁇ Короче, я перед тем, как это все делать, я хочу знаете, что сделать. Я хочу вот этих всех переместить, ну, сделать два таких ограждения, потому что все в одной куче. И поэтому я сейчас поубиваю немножко. Короче, у меня запись оборвалась. Вот, дым. И я без кина. Э -э и я в записи сделал, ну, короче, вот такое вот ограждение, как я хотел. Еще здесь кури куриц поставил. Ух ты, кстати. Э, я в заперти Блин Так, и поскольку тут а, и, Наверное Ничего не выросло да. Я только подгорел Но тут а вырос один Я соберу его И понял, что мне надо Песок душ Значит, в ад сходить надо И еще мне надо э, Что это? Так, ладно это что? Наблюдение... Наблюдение... Это чё? Эй, текущие стады метод снаряды... Что необходимо открыть? Это... Бег какой-то... Секунду... И э, по логике... Э, по логике я могу зайти вот сюда, представим... Потом, нет, не сюда, вот сюда... И нам надо вот этот бег. А он создается из... Эм... из... чего он создается. ⁇ -мо ⁇ как все сложно. И э, где бег? А его нету. Но я его где-то видел, только забыл где. Ну, значит, он у меня есть в сундуке, если я его где-то видел. Поэтому я сейчас буду искать. Да. Вот я его и нашел. Но, ой, мне надо. Э -э... Давайте-ка, подождите-ка, попробуем э -э, просто сделать такой, не знаю, или видео оборвалось на том моменте, не на том. Но, короче, э -э, я могу взять вот это и, ой, блин. Сейчас мы все исправим? Раз, э, раз, раз, раз, раз, раз, раз. Ну, Зачем? Вот все. Мы берем раз, потом два, потом ждем и мы берем э, вот это и вот так. Вот. Ну по идее должно изучиться, если я правильно понял. Тогда мне надо... Что мне надо? Как мне это изучить? Мне надо линза. То есть мы выте... вытягиваем. И потом сюда вставляем. И что мне делать? Не понимаю немного сейчас. Ладно, потом пойму. Вот. А сейчас я надену просто И... Посмотрю все, Почитаю книжечки Вот, да Короче, я просто потыкал Вот этой штукой по сундукам Вот, и... Я открыл вот эту, только не заснял И вот это Вот, методы Линзы молнии Так, понял А вот это не открыл ну, мне надо, короче, сделать вот эти два снаряда. Огненный и липкий. И поэтому я ща буду... Стоп. Мне, значит, надо скрафтить вот эту линзу. А чтоб ее скрафтить, мне надо вот такие вот металлы. Или что нам надо? Секунду. Ли... Н�... Вот они. Вот. Вот. В смысле? Если так... А чё она? А как посмотреть тогда? А, точно. В смысле? Подожди, оно не работает. Я вспомнил. Это не покажется крас, потому что её надо сделать тут. -то. А чтоб её сделать, нам надо... Э, орды и много чего... ё -моё. А где я его брал? Так. Вспоминаю, где мне взять ауром? Мне... А, да. Мерцами... Цветочку. И поэтому я сейчас буду крафтить линзу. Да. Стоп. Э, я не уверен... А, ну да. Это я с помощью перчатки, походу, делал. Mm. Да. И получается, я сейчас буду делать линзы, и да. Так вот, я сделал уже еще две линзы. И мне, получается, надо запихнуть эти две линзы вот сюда. И, уго, прикольно. Так. Э, Но ну, мне надо липкое, то есть. Э, так, стоп. Мне надо именно что-то липкое или снаряд липкий? Огненный, и да. Липкий снаряд. Ну, я, короче, посижу, подумаю, как мне что-то делать. Точнее, как сделать липкий. А огненный я сейчас сделаю Для этого нам надо снаряд и... Огненный. Для этого нам надо мотус. Вот вроде как, вот он, да. И... Игнус. У меня Игнус есть вот здесь. А, нет. Только здесь. Он делается из, да. Из факелов, если что. Ээ.. -э... Теперь э, я вот так вот сделаю. И опять то же самое, потому что э, мне надо было вот здесь выбирать. Так, э, мне бы вот, чтобы не мешало сделать вот так вот, но все равно мешается. Э, там она красное, видите? Ну давайте тогда силу уменьшим. Вот. Все. Длительность мы уже не можем увеличить. И поэтому я думаю, я создаю. Да, вроде как. Все верно. И у меня вот здесь уровень потратился. Надо немножко подождать. Вот. И должно превратиться... Я пока эту линзу выйму, поставлю вот сюда, эту заберу, и вот она, и поставлю вот вот сюда, и так, я, пожалуй, немножко отойду, и я найду какого-то монстра, или даже курицу, давайте на нее нападем. Курица, курица, а вот паучки. Пяу, ой, пяу, пяу. Как будто... А как далеко ну, не то чтобы далеко, но знаете, не мало тоже. поджечье должно по идее хватить да и поэтому я тут сделал пожар походу, уже <свист> ты кто такой а гари ну все по а -э -э -э -э, тут в натуре еще пожар будет все теперь теперь теперь теперь э, мне осталось э, по смысле? Не понял. Все, короче, перечитаю. Вот, да. Я что-то хотел сделать, а зашел уже в пещеру и вот что я нашел. в многих уже пещерах побывал. Вот. Я, конечно, еще так. Это даже сильно окупился, потому что я только что то был три, думал, ну все, на этом закончу. Я нашел самое дорогое в этой жизни. Стоп! Я такое вспомнил! Знаете, что я вспомнил? Я сюда добавил немного читерский мод. Так вот, я нашел э, и вот оно. Мне. Я могу сделать генератор ресурсов, но мне интересно, что мне надо для алмазов. Я могу себе алмазы делать. Вот. И мне надо. Что, знаете, ни много, ни мало. Э, ну, вот, железо я, скорее всего, даже сделать смогу. Но мне надо... Сколько это? 9 плюс 9, это у нас 18. Плюс еще 9, это у нас уже э, 27. И, ну, где-то полстака. Окей, генератор железа я смогу сделать. А вот генератор генератора золота вот это самое то что мне надо бы золото всегда пригодится в том крафте я вообще пощу любых Не кажется модов вот что уже второй мод который очень сильно потребует золота и который я знаю и люблю. Я люблю ты кто такой? Так, ну получается, я уже сюда был. Но веймпоинт поставлю на эту пещеру. Потому что очень крутая пещера. Тут столько ходов. Это же даже не конец, да? Если сюда выйду, и тут еще плюс два хода. Оба зеленые кристаллики. Так, ничего не видно. И, ну, какая-то руда. И, ну, какая-то руда. И еще много всего туда. Так, вот. Ну, короче, я думаю, могу вернуться домой. Вот. Да. Сейчас поставлю твой поинт и... Я думаю, мы пока что на этом закончим. Всем пока-пока.